Почему нельзя здороваться через порог? Есть такое понятие, что порог, вот та самая дверь, это как обережная система между двумя мирами. Твое жилище – это твой собственный мир. За его пределами находится другой мир, и двери его как бы защищают, чтобы не вносить из одного мира в другой энергоизменения. Поэтому не принято через порог. То же самое касается молодой супруги. Жених на руках ее заносил через порог и ставил на пол, чтобы показать домовому, вот смотри, это наша. Он ее занес, как единое целое, прошу любить и жаловать. А когда она на своих ногах, она может принести другую энергетику, поэтому к ней будь осторожен. То есть она уже полностью принадлежит его роду, а домовой данный род защищает. Поэтому обращение к родителям мужа было «мама» и «папа», а они ее называли «доченька», а братья и сестры жениха ее называли «сестрой». Когда были многочисленные семьи, к примеру, было шесть или десять братьев, случалась война, и, допустим, из шести братьев пятеро погибли, а один остался. И он что делал? Он забирал жен своих братьев и детей к себе в терем и содержал их. И допустим, какой-нибудь инородец, купец привозил ему товары на дом и спрашивал, а вот это чья женщина? А они говорят, хозяина, а вот это тоже хозяина. Раньше же не говорили женщина, а говорили сокращенно, жена. И отсюда пошли небылицы христианские о том, что язычники были многоженцами, хотя они просто жили. У него он содержал их но жили как бы сами по себе, потому что для оставшегося в живых брата они были сестрами, а инцесс между братом и сестрой запрещен. Здороваться ведь через порог еще вот почему нельзя. Есть понятие зеркала. В зеркале у тебя что левое, у тебя правое, а что правое левое. Как у магнита разность потенциалов. Но возьми от аккумулятора плюс и минус и попробуй соединить, что будет искра. И вот чтобы не коротить свою энергетику, поэтому было и не, и не принято. Либо если человек подал свою руку через порог, и ты ее взял, ты должен его на свою сторону перетянуть, не отпуская руки. На ладони есть точка, которая излучает энергию. И когда человеку ладонь в ладонь здоровают, разность энергетик может одному из двух навредить. Поэтому у нас всегда здоровались за запястье. Получалась там как бы тройная система. Во-первых, когда здоровались за запястье, ощущали пульс другого человека. По нему определяли искренний человек, как говорится, тебя приветствуют. Второе, э, соединялись вышивки на рубахах, как мы сейчас говорим на манжетах. И по ним человек видел какого рода племени и чем занимается другой. И в-третьих, проверяли нет ли зал, э, залокотного ножна которые от локтя до кисти. Вот такая тройная система была. Прошла информация в интернете, мол, что оздороваться, как сейчас, ладонь в ладонь, это иудейские обычаи. Это не так. Потому что у иудеев вообще за руку никто не здоровался. Они приветствовали друг друга кивком головы. Во время праздников... Все, кто приходил на них, они между собой троекратно целовались. Это переняли христиане. Но ни, одной, ни в одной стране мира нет такого, чтобы люди целовались, женщины и мужчины, знакомые и незнакомые. А на Руси это было. Особенно, когда смотришь фильмы, когда показывают 17-19 век. На Пасху все целуются. Говорили, когда один человек целует другого, он отдает ему часть своей души. Когда взаимный поцелуй идет, обмен душами. Поэтому на Руси, когда целовали трехкратным целованием, шел энергообмен на уровне душ. Враги никак не могли понять. Вроде бы как все разобщены, но как нападут, все тут же сплотились и отпор. Они просто не могли осознать, что объединяло людей, а объединяло их как бы единая душа. Благодарю за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты. До скорых встреч.